что вам справжней В Киеве открыли первый в мире памятник видеоблогеру Киева Ну, Рома ели рассказывает. Ты нахера памятник дебильный в Киева поставил? Как вам, прохожий? Памятник Роми, ну, потому что он, очевидно, должен там стоять. А схренали очевидно? Гений, ты что, вознанял себя гением? Заметьте, я так себя в отличие от вас не называл. Ну, угу. есть люди, которые меня так называют, и я решил их не подводить. Я подумал, что будет реально гениально, если я поставлю памятник хуй пойми кому в центре Киева. А схренали ты подумал, что памятник хуй пойми кому нужен жителям Киева в центре? Я считаю, что в центре Киева, в таком важном месте, там и крещать. И площадь Льва такой Большая Васильковская И Бессарабка И там просто никого не стоит У украинских людей, у молодежи должен быть ориентир И я подумал чуть-чуть И поставил памятник себе А кому, блядь? Поляковый? Хорошо, почему именно там? Почему не у себя дома, блядь, не у себя во дворе? Ну, если серьезно У нас в Киеве очень много пустых постаментов Раньше были памятники Десоветизация Сейчас там стоят пустые тумбы. И такое ощущение, что у нас нет людей, личностей, которым можно было бы поставить памятник. И я решил это подчеркнуть тем, что я ставлю памятник хуй пойми кому. То есть как бы себе. Возможно, я и классный, но, наверное, пока что рано ставить мне памятники. И это как бы такой перформанс. Я сразу начал искать скульпторов. Хотелось бы узнать, есть ли среди вас скульпторы. И скульптор по имени Дима подсказал мне классную локацию в Маринском парке. Ну и мы подумали, класс, можно сделать памятник там. Готовились туда его и поставить. И потом, когда он уже был готов, мы поняли, что он очень тяжелый, и мы его просто по-быстренькому туда не закинем. И мы поняли, что нам просто полиция, охрана, которых там очень много, потому что это Верховная Рада, нам не дадут его поставить. И мы были вынуждены просить разрешения у города. Мы отправили три заявки. Мы подождали кучу времени, сколько следовало ждать, судя по сайту. Но нам никто ничего не ответил. И мы звонили по городским номерам в КМДА. Нас пересылали на одно отделение, на одного ответственного, на другое. Я вам скрины покажу, сколько у меня звонков на разные городские номера. И потом, когда меня вернули к номерам, на которые я уже звонил, я понял, что все. Меня будут пересылать, пересылать, пока я просто не забью. Я забил, вспомнил, что моя первоначальная идея, до того, как я встретил Диму, было поставить на месте, где стоял Ленин, напротив Бессарабки. По-моему, это самое живое место в Киеве. Это как бы солнечное сплетение Киева, так бы я это назвал. Окей, так а в чем вообще суть? В чем смысл, памятника, Что за поза дебильная такая? Ну, мы подумали, что это самая дебильная поза из неоскорбительных. Да, у нас есть данные по этому поводу. Идея супер, мне нравится то, что она провокативная и то, что она современная. Это была работа с материалом, из которого обычно скульптуру не делают. Это пенопласт и шпаклевка. До речи, Рома схуд за цей час и довелось перерабатывать ему часть облица. Ну и мы обмирали постамент, и именно в тот день, когда мы его обмирали, было очень много полиции. Там вокруг были все автозаки города, наверное. На самом деле его видели очень много людей, пока мы над ним работали. Пит 100. 50 на 50, подобные не. Да, и потому что чуваки какие Часто так кажут. Ну, процентов 30. И потом наступил день X. И потом настал день X. Э -э, если честно, я перед днем X почти не спал. У меня были ролики на канале, которые мне было страшно снимать. Где, например, я повышаю себе рейтинг в Кубере до 5 звезд за 10 поездок. И мне там приходилось делать массаж водителям, петь их любимую песню в караоке. Извините, да, или где я врываюсь в чаты домов в Вайбере и устраиваю там прикольный беспорядочек Но это, это было пожестче, чем все, что я делал вместе взятое Мне пришлось поставить на уши половину города И мы это сделали Я приготовил этот памятник за 9 месяцев и 2000 долларов Его уже несут устанавливать и я жутко переживаю, чтобы ничего не собралось Сейчас момент, который вы должны запомнить на всю свою жизнь, потому что такого никогда не было. А если приедет полиция, то, наверное, больше никогда и не будет. Аплодисменты. И сначала все шло хорошо. Люди возносили цветы, фотографировались, зеваки оглядывались, у меня брали интервью. То есть, он, он тоже Попробуй. <свят> Я осветила украинского ютуба Пришли топовые блогеры воздать дань уважения Как вам, прохожий? Я когда то все додумался, это же гениально Что скажешь, Иван? Доброе утро, Киев! Памятник Роме-гению Гениально <свят> <свят> Это опережает это... свое время Это чистое искусство Это же Рома-гений Я как сейчас помню все его чудесные строчки Первое на умеет это Бабл, бабл, бабл гам Ты как Бабл-бабл-бабл-гам. Миниально. Спасибо. Спасибо вам, милый сэр. <свистит> и в целом все шло очень хорошо. Мимо нас проехала машины три полицейских. Они все видели, им было все равно. И люди были довольны. Супер-супер. Супер-супер. Как вам, нравится? Прочитал в глазах что очень. Конечно нравится, потому что искусство это всегда искусство. Это Какие нравится. эмоции у вас вызывает э, да. данный объект? Положительный. Положительный. Forever. Forever. Спасибо. Класс мне нравится. Молодость вспоминается. Нравится, да? Да. В целом хорошо. Спасибо. Молодцы ребят. Вообще бомба. Это разрыв шаблона. Бибикните два раза, если он вам нравится. Но не могло же все быть так радужно. Появилась эта милая дамочка из благоустройства города, которая не желала меня слушать и отворачивалась каждый раз, когда я с ней разговаривал. Она и вызвала полицию. Полицейские приехали в гражданской одежде, и мы так этого не ожидали, что даже не записали разговора. Мне показали корочку старшего инспектора и вежливо, но строго объяснили, что нам пора уезжать, причем вместе, с памятником. И после этого почему-то пошли проводить воспитательные беседы с агрессорками. Но на этом все даже не закончилось. Рома уносит. Мы устроили целое шоу, даже когда уносили памятник. Пока люди продолжали с ним фоткаться, мы поставили его на скейтборд и устроили скейт-шоу на центральных улицах Киева. Люди фоткали и оглядывались, пока мы везли памятник в ближайший двор, чтобы поставить просто возле мусорников. Ну класс. что, ребята, я уже не ени, я охранник мусорников, нахуй. А какие-то две девочки внезапно стали просить разрешения забрать памятник себе домой. Естественно, я разрешил, но не воспринял всерьез. И через время в Инстаграм я получил видео, где этот памятник стоит у них во дворе. Как они рассказали, какие-то мелкие, потом написали на нем Рома Лох. А через час он исчез. И где он сейчас, неизвестно. Да и что ты из этого всего понял? А, ну, я думал, что полиция будет вести себя совершенно по-другому. Вот прям совершенно по-другому. Я не буду. Говорит, какие выводы сделал я Я думаю, что всем все очевидно Точнее, каждый сможет сделать этот вывод Сам для себя Но я знаю и скажу одно точь. Когда под этим роликом будет 300 тысяч лайков Я сразу начну готовить ролик Где я ставлю памятник Пупе и Лупе в Гваделупе Без шуток, я серьезно